Добрый день! Вы смотрите канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. А гость нашего канала сегодня журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович! Здравствуйте! Ну, у нас вот был такой главный вопрос, да, быть или не быть, главный вопрос, как говорилось у Шекспира. Сейчас у нас, судя по всему, в повестке главный вопрос – вакцинировать принудительно или добровольно? Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос от Игоря Яковенко. Ну, принудительно вакцинировать невозможно по определению. Просто такой процедуры не существует. Существует процедура, так сказать, ну, скажем так, во-первых, процедура каких-то ограничений связанных с пандемией, а пандемия есть, она нарастает, это, в общем, более-менее очевидно, хотя есть достаточное количество людей, которые считают, что вообще ковида никакого не существует, что это легкий грипп, и количество смертей вокруг они, этих людей, вот таких вот жестких, упертых ковидоскептиков, они не убеждают. Значит, есть некоторое количество людей, которые считают, что вообще вакцина не нужна, есть еще какое-то количество людей, которые считают, что причем с достаточно обоснованно считают, что спутник это плохая вакцина, но поскольку в России никакой другой вакцины нет, то, в общем, выбор между либо, либо плохой, плохим спутником, либо никакой. И поэтому вот, вот в такой вот обсто... ну, а и достаточно высокий уровень недоверия вообще к тому, что предлагает, просит и говорит власть. То есть на самом деле вот как раз эта ситуация, когда 83% граждан России не вакцинируются и, в общем, не очень хотят это делать, это как раз свидетельствует о недоверии к власти. Причем большого количества людей, в том числе и тех, которые поддерживают власть пассивно или активно в политическом плане. Вот это вот доказательство того, что на самом деле весь этот глубинный народ, он в принципе власти, конечно, не доверяет. Значит, формально, принудительно, механизмов принудительного вакцинирования не существует. Вот в чистом виде принудительного вакцинирования. Ну, помимо того, что там это... Физически просто невозможно, не, не существует правовых основ и не существует физических основ, которые дают, дают такие возможности. Есть э, некоторое стимулирование вакцинирования, то, что сейчас происходит, в частности в Москве, когда э, невакцинированных людей там, э, будут, обещают, по крайней мере, не пускать в кафе и рестораны, ну и э, увольнять из э, значит, с, э, сферы обслуживания и из торговли. Ну, это пока еще только так, значит, заявление, уверенности в том, что это тоже реализуемо, у меня лично нет, потому что я с трудом представляю себе вообще, значит, кафе, которое будет, ну, проще закрыть, вообще, весь общепит проще закрыть, чем устроить вот эти вот QR-коды, я думаю, что это крайне, крайне маловероятно. Но, тем не менее, вот такие попытки, такие заявления есть. Значит, с моей точки зрения, вне всякого сомнения, какое-то стимулирование, вакцинирование должно быть, извините за косноязычие, но оно должно быть совсем другое. И главным должно быть, конечно, допуск на российский рынок импортных вакцин, включая, ну, начиная с Pfizer, который, в общем, доказал свою эффективность. По крайней мере, по западной статистике это так. Значит, вот это главная, первая, единственная мера, которая должна быть осуществлена. Ну, а все остальное это вторично. Потому что если люди категорически не хотят ничем вакцинироваться, то любое насилие, насильственная попытка привести людей к счастью, она даст обратный эффект. Ну, ярким примером этого является... Та самая антиалкогольная компания Горбачевская 85-87 года, которая привела просто к росту наркомании, она привела к самогоноварению, к огромному всплеску преступности, теневого рынка и так далее. То есть все это мы, ну, я имею в виду, мы, это значит, вот я и мои ровесники. значит Помним очень хорошо вот по середине 80-х годов. В данном случае любая насильственная попытка вакцинации, даже не то, что насильственная, я еще раз говорю, насильственная просто невозможна, а вот резко, так сказать, вот такое административное давление на людей, оно приведет, конечно, только к одному, оно приведет к резкому взлету рынка фальшивых сертификатов, фальшивых QR-кодов, это произойдет. Вне всякого сомнения, тут вообще, что называется, не надо быть пророком, что именно это будет первая реакция на то, что будут административные меры усиливаться. Поэтому речь идет, должна быть, конечно, о прямо противоположном действии. Не закрываться, а открыться. То есть, открыть рынок для импортных вакцин. Для начала. Ну и откровенный, честный разговор о том, что из себя представляет вакцина, как она работает, привлечение не тех людей, которые дискредитировали себя, там, начиная с Мясникова и так далее, то есть вот этих вот всех, э, <свеч> вот этой всей обслуги, а нормальных экспертов, в том числе западных экспертов, и не тех, которые, так сказать, посещают Валдайский клуб, а нормальных людей. Ну вот тогда есть какая-то надежда, что вот это... Стена недоверия, которая сейчас стоит между российским населением и властью, и которая приводит к тому, что э, россияне в несколько раз меньше э, вакцинируются, чем, э, скажем, ну, в Израиле там за 60%, в Соединенных Штатов Америки больше 50%, в России 17%. Ну, вот, э, вот это, э, так сказать, уровень недоверия к власти, к российской медицине, к российской вакцине, вообще к тому, что к чему призывает власть. Если открыть, то если вот сделать те меры, о которых я говорил, то, безусловно, это, по крайней мере, как-то сдвинет ситуацию. Насколько, не знаю. А сейчас вот ну, все новые и новые рекорды по смертности в Санкт-Петербурге. Пятница один рекорд, суббота второй рекорд по смертности от ковида. Ну, в общем, это, это серьезная история, это очень серьезно. Поэтому я думаю, что здесь, значит, действительно, я почти уверен, что власть не пойдет на открытие рынка для импортных вакцин, потому что это, вот, ну, в данном случае я говорю, к сожалению. Потому что я не считаю, что чем хуже, тем лучше. И чем чем больше россиян перемрет, тем лучше. Есть такие люди, которые оппоненты Путина, которые считают, что чем больше россиян помрет, тем лучше. Ну, хорошо, ладно. Значит, Не знаю, чем эти люди лучше Путина. Вот. Поэтому, я, ну, к сожалению, я думаю, что Путин, а это он принимает решение, безусловно, Путин не пойдет на то, чтобы создать внутреннюю конкуренцию с Путином. К сожалению. А вот мы видели в некоторых западных странах, когда действовал жесткий локдаун, были такие протесты антиваксеров в некоторых странах они даже оборачивались с столкновениями с полицией. На фоне вот той агрессивной политики сейчас властей по вакцинации, да, по крайней мере на уровне риторики и на уровне даже некоторых принимаемых решений, и на фоне в то же время с нелогичностью некоторых решений, вот, например, как сегодня я прочитал новость, да, что студентам будут, скорее всего, отказывать в заселении в общежитии без вакцинации, и при этом мы видим, что в выходные в Петербурге проходит большой-большой фестиваль выпускников Аллы и Паруса. Возможно, можно ли какие-то такие выступления уличные на этом фоне в России? Ну, насчет уличных выступлений я сомневаюсь, потому что единственная э, структура, ну, серьезных уличных выступлений, конечно, какие-то акции возможны, э, единственная структура в России, которая в состоянии, которая обладает такой опцией организовывать уличные выступления, это, э, значит, э, структура Навального. Вне зависимости от того, раздавлена она, сейчас распущена, неважно. Все равно э, структура Навального и э, Леонид Волков, как человек, который э, так сказать, в данный момент является оператором этой структуры, вне зависимости от того, как она называется, это единственная структура, которая может вывести людей на улице. А Волков, как известно, э, призывает вакцинироваться, в том числе и спутником. Поэтому такой возможности нет. Отдельные выступления будут. Ну, знаменитое выступление Бероева, которое, ну, я, я считаю, что это выступление как по содержанию, так и по, по форме является верхом идиотизма. Вот я просто не хочу, не хочу менять риторику. Это верх идиотизма как по форме, вот, э, причем я по этому поводу уже высказывался, получил огромное количество комментариев, типа того, что, да, чего вы, наберу его нападаете, он действительно, вот это же фашизм, вот сегодня не пускают в кафе, а завтра будут загонять в газовые камеры. Ну, ребят, привет вам тогда с такой логикой, э, с такими аналогиями, значит, э, я встречал, в своей <смех>, долгой и нелегкой жизни людей, которые считали, что если человеку запрещают курить в, значит, в общественных местах, то это значит геноцид и следующее будет что этого человека курящего будут загонять в газовую камеру. Ну хорошо значит думаете так ладно, в общем это, ну, это диагноз на самом деле. Если человек не, значит, ездит в, в пачкающей одежде, пьяный в метро, значит, и его туда не пускают, или там в общественный транспорт, то это не значит, что это геноцид. Но это бред. Люди, которые э, готовы сами заражаться и готовы заражать других, э, их всего-навсего э, не хотят пускать в общественные места, чтобы они заражали других. Вот, вот об этом речь. Поэтому э, это, конечно, это идиотизм. Тут ничего не сделаешь. И, да, среди том числе среди противников путинского режима есть такие люди, среди сторонников режима есть. Это, что называется, деление по иному принципу. Поэтому, ну, с этим надо смириться, что делать. Есть какое-то количество людей, которые считают, что земля плоская. Ничего не поделаешь. Мы живем сегодня вот в таком мире, где есть и такие люди. Я категорически противник уважать эту точку зрения, я просто понимаю, что она есть. И с этим надо считаться. Вот мы живем в таком мире. Я не думаю, что будут массовые акции протеста против, против этого глупости, которая творит, ну особенно Беглов, это просто преступление. То, что сделал Беглов, это просто преступление. То, что сделали в Липецке, там организован 10-тысячный рок-концерт на открытом воздухе, правда, но тем не менее, так сказать, люди, как сельди в бочке стояли, без каких-то масок, без ничего, без всякой социальной дистанции. И не случайно вот, взрывы. Ну, правда, надо подождать, что будет в Питере и в Липецке через некоторое время. Но я думаю, что это, это безусловно, преступление. При этом за вот, пандемию используется в качестве рычага политического. То есть за одиночный пикет людей хватают и сажают. Поскольку знаменитое вот это медицинское масочное дело против депутатов муниципальных было заведено, включая там СОБОЛИ и других. И в это же самое время при, при более мощной волне пандемии организовываются вот такие безумные алые паруса, под которыми ковид стремится к нам, а мы стремимся в реанимацию всех, вся Россия. Поэтому это, конечно, безумие власти что не является поводом для того, чтобы не сохранять, э, сохранять жизнь на зло мами уши отморожу это вот классический лозунг э, э, так сказать, анти, анти, анти, скептиков и вакциноскептиков. скептиков вернемся еще в конце нашего разговора к теме вакцинации. А сейчас где вам политическим раз уже упомянули и фонд борьбы с коррупцией, и Любовь Соболи и многих других. Вот у нас а, тут грядут вроде как выборы в сентябре в Государственную Думу и мы видим, что полностью поляна зачищена, абсолютно а, никого из независимых не допустили из несистемной оппозиции, если можно уместно употреблять такой термин. А некоторые, как Любовь Соболи и Константин Инкауска, сами решили не выдвигаться по разным причинам. Но ну и даже, судя по всему, списки системных Партии зачищены, вот КПРФ, например, не будет Николая Бондаренко выдвигать в Саратове против Володина. Казалось бы, окей, с Госдумы все понятно, но у нас есть, еще есть Мосгордума, и тут вот снимают Илью Яшина с выборов совершенно по каким-то незаконным основаниям, судя по всему, если вот верить комментариям юристов и видеть официальные ответы избиркома, которые, собственно... Точнее, не снял его, а не дал открыть избирательный счет, что де-факто равно снятию. Мосгордума это, казалось бы, орган, который вообще практически ничего не решает. Почему, на ваш взгляд, даже там власти не готовы видеть независимых кандидатов? Точнее, независимых депутатов. Вот э, один Илья Яшин, я сейчас не оцениваю Илью Яшина как политика, как личность, я просто как факт. Вот один Илья Яшин в Московской городской думе, это не э, камушек э, в ботинке, как любит сергей пархоменко говорить. а это здоровенный э, значит гвоздь острием вверх в ботинке, который будет постоянно просто терзать вообще э, вот эту вот путинскую вертикаль. почему потому что ну э, понятно что э, Мосгордума в данном случае она конечно никакой не орган власти это очевидно но она площадка, она платформа. Закрыть ее совсем, сделать ее совсем не публичной, невозможно, в любом случае, это будут выступления. То есть, конечно же, такой человек, как Илья Яшин, в еще большей степени, чем, там, допустим, Дмитрий Гудков, которого тоже вычислили со всех выборов, чем Любовь Соболь. Но ну, просто в силу, так сказать, своей активности, в силу э, своей креативности, в силу достаточной харизматичности, этот человек создаст огромные проблемы. Он будет Постоянно выступать, он будет делать какие-то доклады бесконечно, он будет делать до, запросы, он будет собирать своих избирателей. И это будет огромное, то есть фактически он э, будет э, производить столько э, значит, э, антипутинского э, в целом шума, сколько э, по, по децибелам этого шума, это будет больше, чем будет производить э, вся Московская городская дума. Естественно, это никому не нужно. Ни в Кремле, ни э, в Москве. Поэтому э, совершенно очевидно, было с самого начала, что его, конечно, не пустят. Это было совершенно очевидно. Потому что это невозможно. Просто представить себе Илью Яшина в Московской городской думе, это примерно то же самое, что представить Навального в Государственной думе. То есть это невозможно совсем. Вот никак. Ну, вернее, это возможно, но только сначала надо Путина посмотреть. Вот. А поскольку Путин на свободе, поэтому Навальный в тюрьме. И поэтому Яшина, конечно, не будет ни в какой московской городской думе. Это было очевидно. Ну вот, избрали такой, такой метод. Он тоже был достаточно очевиден. Сейчас выбор есть у того же Яшина, идти в суд или не идти в суд. Законные основания есть, но там есть проблема, связанная с тем, что для того, чтобы выиграть этот суд, Илье Яшину нужно доказать, что он никак не поддерживал ФБК. А это вот уже возникает вопрос, значит, с репутационными рисками. Поэтому тут, ну опять-таки, это, это его, это биография Ильи Яшина, как он решение примет, я не знаю. В целом это вот уже понятно, что он постарается выжить из этого все, что можно. Вот это правильно для политика. Но дальше, ну это было настолько предсказуемо, что даже иначе это вот невозможно было иначе предположить. А если говорить о самих выборах в Госдуму, вот сегодня в сети распространяется, да, стало известно, что Андрей Пивоваров, который находится в СИЗО в заключении, который также планировал двигаться в Государственную Думу, написал открытое письмо Григорию Евлинскому с просьбой, точнее не с просьбой, а с требованием, да, выдвинуть от партии Яблока его в том числе и всех вообще независимых кандидатов, поскольку выдвижение от партии Яблока освобождает от сбора подписей. Как вам кажется, последует ли публичный ответ от Евлинского и каким он мог бы быть? Я думаю, что э, ответ будет один. Э, ну, насколько, опять-таки, мне прогнозировать сложно, но, тем не менее, насколько я понимаю логику э, принятия решения, так сказать, в партии яблоков, в которой я никогда не состоял, но, тем не менее, я примерно понимаю, что там происходит. Э, значит, я думаю, что будет ответ такой, что дож давайте дождемся съезда, на съезде будет принято решение, и э, дальше посмотрим. Я уверен, э, почти на 100% что э, во-первых выдвижение э, значит, людей которые э, по отношению к которым э, э, так сказать э, есть э, там какие-то попытки уголовного преследования это просто приведет к тому что весь список просто заблокирует там же история какая если они хотят чтобы их выдвинули по мажоритарке, это одна степень риска если они хотят чтобы их выдвинули а, так сказать, в списке, то просто заблокируют весь список. И, конечно же, яблоко на это не пойдет. Это просто противоречит их интересам. Поэтому э, вопрос, вопрос только такой. Э, поэтому я думаю, что из этого тоже мало чего получится. И я полагаю, что никого из тех людей, ну, вот такой вот радикальной оппозиции, которая находится вне зависимости от того, какие они хорошие, плохие, но это люди, которые... По которым, на, на котором, так сказать, поставлена э, печать, э, значит вот, что они фейс-контроль в Государственную Думу, в Московскую Городскую Думу не пройдут. Я думаю, что на Пивовареве такая печать стоит. И э, mm. власть делает все для того, чтобы его не пустить. Э, выдвинутого яблока, значит, э, заблокируют весь список яблока. Просто весь список. Не позволят никому из яблока пройти. Вот, ну, Бондаренко же сняли коммунисты не просто так, а потому что им просто внятно сказали. Хотите дальше свой бизнес развивать политически, значит, слушайтесь дядю в администрации президента. Вот и, вот и вся история. Так что здесь, мне кажется, все достаточно просто. И я вашу эту уверенность в возможном ответе да, Григория Явлинского и партии «Яблоко» разделяю. И в, так, в таком случае встает закономерный вопрос – Имеет ли по-прежнему смысл умное голосование, к которому продолжают призывать и Алексей Навальный, и тот же Илья Яшин, ну и все соратники Алексея Навального? Знаете, ну, во-первых, сейчас перед Леонидом Волковым, ну, насколько я понимаю, все-таки Леонид Волков является сейчас главным оператором этого умного голосования. И, ну, я не знаю, опять-таки, насколько там коллегиальное решение, насколько... Значит, как, как механизм этого решения при, при принятии этого решения Там осуществляется я не знаю Поскольку у меня нет Никакой экс эксклюзивной информации Никакого инсайта Но э, я думаю что сейчас э, У Ле, ну, условного Леонида Волкова Есть очень мучительный выбор Потому что э, все таки умное голосование э, То что они называют Умным голосованием Это голосование за кого угодно э, Только бы не за единую Россию и вот сейчас, на самом деле, возникает действительно серьезная проблема. Потому что голосовать, как все-таки голосовать не за Единую Россию, и при этом не вляпаться так, что не отмоешься до конца жизни. Потому что представить себе, что нужно будет голосовать, например, ну, скажем так, за, за Прилепина, или... Если кто-то не знает, что такое Прилепин, просто погуглите. Да? Это просто откровенный фашист, боевик. И, и, ну это, ну вот это тот случай, когда это хуже, чем э, практически любой единорос. Или голосовать за Старикова. Э, тоже идет по, по той же самой партии, по «Справедливой России». Сталинист откровенный совершенно. Или голосовать за Михеева. Это э, империалист, который постоянно, так сказать, грозит ракетами. Ну, в общем, если у кого-то есть желание, можно посмотреть, он из телевизора не вылезает. Но вот голосовать вот за этих, это просто тот отряд, как, вот это тот случай, когда говорят, не, вот хуже не бывает этой думы, восьмого, седьмого созыва, но бывает хуже, я оптимист. Вот, эти вот, вот это то, что сейчас ползет в думу, это хуже. Голосовать за это, это называется вляпаться. Голосовать за КПРФ, э, за сталиниста, мракобеса, э, значит, э, с, совершенно обезумевшего Зюганова, ну, тоже вопрос. Понимаете, вот я не знаю, что лучше. Когда нам говорят о том, что, ну, вот там будет какой-то плюрализм, вот этот да глупость это все. КПРФ это та же самая партия власти, только для совков-пенсионеров, для тех, кого, кто любит Сталина. Вот э, те, кто любит Сталина больше, чем Путина, это вот этот вот э, красный фашизм, это, пожалуйста, для них КПРФ. Для тех, кто уголовников любит больше, чем Путина, для них ЛДПР. Для тех, кто откровенных совершенно фашистов любит, для них справедливая Россия. Ну вот, пожалуйста, и, ну а если есть любители бюрократического фашизма, пожалуйста, Единая Россия. Но это все разновидности одного и того же дерьма. Поэтому очень сложные задачи. Да, у э, Волкова есть возможность сказать, ну да, вот теперь мы готовы преодолеть все свои разногласия с Яблоком, давайте голосовать за Яблоко. Но для этого у, у, у Волкова очень серьезная проблема. Во-первых, действительно претензии к, к Яблоку, особенно после последних двух статей Явлинского, огромные и справедливые. А во-вторых, ну да, в общем, это родовая, так сказать, травма и э, Яшины, и Навального, это исключение из Яблока. И э, вот это действительно неприязнь к этой партии. Она, в общем, есть у практически большей части сотрудников ПК. Поэтому я думаю, что это будет очень непростой выбор. И я бы очень хотел, чтобы все-таки Волков принял такое решение, опять-таки, вне зависимости от моего личного отношения к Волкову, оно достаточно скептическое, но тем не менее, я очень хочу, чтобы Волков принял такое решение, чтобы оно не сказалось на его репутации. Почему? Потому что сегодня, тем не менее, команда Навального, несмотря на то, что Навальный заблокирован сейчас в тюрьме, она остается, ну, в общем, самым таким э, мощным пока ресурсом, самым реальным ресурсом протеста на сегодняшний момент. Терять его, благодаря еще потере репутации, очень бы не хотелось. Поэтому тут главное не вляпаться. Не вляпаться ни в коммунистов, не вляпаться ни в э, прилепенцев вот во все это дерьмо. Ну вот дальше, дальше уже, конечно, это их решение. А в целом, еще раз... Отвечая окончательно на ваш вопрос, я скажу, что э, сфера умного голосования сейчас, э, при котором это умное голосование э, останется умным и честным, и, так сказать, не замарованным, эта сфера резко сужается. Просто резко сужается. Я не хочу сказать, что оно совсем бессмысленно, но эта сфера применимости резко сужается, потому что выбор там, э, между условной Терешковой и между условной Бутиной это выбор невозможный. Просто вот, ну вот он, он просто невозможен. Остаться умным и честным при таком выборе невозможно совсем. Хотелось бы еще один международный сюжет обсудить, вот в связи с чем. Почти две недели назад прошла встреча Путина и Байдена в Женеве, и вот были ожидания у некоторых, что Байден там будет поднимать вопросы прав человека и многие другие. Он, надо сказать, об этом говорил, но как-то не очень активно, и казалось бы, что нашли даже точки соприкосновения Путин и Байден. Это вот с одной стороны. С этой же стороны да, стало известно, что Меркель и Макрон предложили позвать Путина на саммит ЕС, правда, многие страны в особенности Центральной и Восточной Европы, а также Нидерланды, выступили против этого. Но с другой стороны, после этой встречи мы видим вот какие новости. Буквально через несколько дней в США вновь заговорили о санкциях за Северный поток-2. Вот а, буквально 2-3 дня назад на этих выходных, по-моему, появилась информация, что снова были хакерские атаки на Microsoft со стороны России, как подозревают. Ну и еще одно, это вот последняя, последняя история с британским эсминцем, да, по которому был, были предупредительные выстрелы. Вот о чем свидетельствует такая какая-то разношорст действие, действия такие разнополюсовые в отношении России о том, что нету среди западных стран и стран нато какой-то единой позиции в отношении России ну во первых и в самых главных я думаю что значит, Байден, конечно же, поднимал права, вопрос о правах человека на встрече с Путиным, но поскольку сама встреча была не публичная, мы не знаем, что, что там происходило. Никакой утечки там от переводчиков или так сказать, операторов нет, поэтому что там происходило, мы не знаем. Я думаю, что вообще представление о том, что значит, цель, целью Байдена, Байдена главной целью Байдена будет наведение порядка с правами человека в России и в Беларуси, это, наверное, было бы, считать так было бы ошибочно. Все-таки у Байдена есть свой избиратель, и это не российский избиратель. И поэтому, конечно, он прежде всего заинтересован в отстаивании своих национальных интересов Соединенных Штатах Америки. Значит, тем не менее, здесь сменился курс, и так сказать, права человека при сорок м президенте США они снова зазвучали. Снова этот тезис зазвучал, и это требование присутствует. Там было сказано четкая вот красная линия, которую прочертил Байден: это насчет жизни Навального. Вот если жизни Навального что-то будет угрожать, тогда вам будет очень плохо. И скорее всего, Байден просто обозначил ту цену, которую Путину придется заплатить если с Навальным что-то случится. По крайней мере, так это прозвучало. Значит, что касается дальнейшего, то, ну да, действительно, и Меркель и Макрон, это те представители вот той значит, большой элиты европейских стран, которые, в общем, тяготеют к какому-то конформизму. И буквально вот 26 числа, 26 июня была... В эту субботу была дискуссия кандидатов в канцлеры ФРГ между представителями ХДС, ХСС, СДПГ и «Зелеными». И лидер «Зеленых» четко обозначил свою позицию. Она сказала, что никакого северного потока быть не должно и должна быть категорически пересмотрена пересмотрена вся политика в отношении России, в сторону ужесточения, в сторону прав человека. И в частности сказал, что Украина должна, была, должна быть принята в НАТО. Представители ХДС, КСС и СДПГ они придерживались другой точки зрения, что Северный поток должен быть достроен, Украина пока должна подождать, причем неизвестно сколько в отношении НАТО и Евросоюза, потому что там в очереди стоят балканские страны. В общем, короче говоря, ну, что называется, все как у бабушки. Но речь идет ведь о том, что, во-первых, эту инициативу Меркеля и Макрона все-таки Евросоюз сломал. Надо прямо сказать, то есть, на самом деле, было что-то подобное, так сказать, персонального дела Макрона и Меркель, которые организовали страны Балтии и Польши, которые, в общем, в конечном итоге ситуацию изменили. Что касается, вот этих стрельбищ предупредительных по... В общем, да, это действительно дурь российских военных, которые пытаются таким образом показать свою значимость. Сейчас они объявили о том, что они, после того, как они пытались, так сказать, стрелять в сторону, ну, там главная проблема, конечно, не попасть. Это главная задача российских вояк. Они теперь будут пытаться не попасть по, уже не по эсмитцу, значит, ракетному, а по авианосцам британским. Значит, у них такая более, так сказать, сложная задача вот не попасть по авианосцу. Ну, в общем, надеются, надеемся, что не попадут. Что вообще, так сказать, эти шутки, они так немножко начинают в воздухе веять Третьей мировой. Кстати, сегодня день, когда Гаврила Принцип застрелил Франца Фердинанда, и это послужило спусковым крючком треть первой мировой. Вот из из ну понятно, что там причины глубже, но тем не менее повод всегда должен быть какой-то. Вот причины есть, а повод может быть какая-то ошибка там, я не знаю, летчика или артиллериста, так сказать, в том числе из российских ВКС. Значит, вот это в целом вот такая ситуация. Значит, я думаю, что Запад на сегодняшний момент твердо взял вот при 46-м президенте США, несмотря на, конечно же, то, что они будут защищать прежде всего свои интересы, а интересы там, российской демократии у них на 20-м месте, тем не менее, Запад сегодня твердо принял курс на создание союза либеральных демократий. Это очень важная история. И сегодняшняя статья Лаврова, где он истерически по этому поводу Реагирует. Вот Мне кажется, важнее сейчас э, оценить вот эту вот истерику, этот э, э, писк, э, так сказать, животного, которого зажали между дверьми. Вот это вот, вот статья Лаврова, это писк истерический по поводу того, что ай-яй-яй, значит, э, западные демократии собираются союз демократии либеральных организовывать. Э, и этот союз, и они будут сами решать... Э, свои вопросы, а не, не участвовать в дискуссии с Северной Кореей, с, значит, с Таджикистаном, с Сомали и с другими замечательными членами Организации Объединенных Наций, куда там входят и Иран и так далее. Вот обсуждать вопросы мироустройства с Северной Кореи, с Сомали, с Ираном и с Россией Западные демократии больше не хотят. И поэтому Лавров визжит. Ну как же так? Вот давайте мы все-таки... Давайте мы пообсуждаем. Давайте мы пообсуждаем вопросы. Там у него замечательный термин возник. Автократические демократии. Внимание, термин новый. Автор Лавров. Автократические демократии. Но это примерно то же самое, что вегетарианское людоедство. Значит, И вот обсуждать с автократическими демократиями Запад больше не хочет. Запад хочет создавать вот этот вот такой вот союз либеральных демократий, наиболее развитых. То есть это те страны, которые больше 50% мирового ВВП занимают. И вот они хотят действительно, ну по сути дела это НАТО с небольшим там превращением. И вот они хотят, значит, Запад идет в эту сторону. В сторону все-таки перестать спорить о таблице умножения с неграмотными людьми. Перестать спорить о, так сказать, устройстве планеты с людьми, которые находятся на уровне каменного века. Вот это принципиальная история. И этому очень противится сегодня Россия. Это серьезная угроза для России. Хотя, в общем, на самом деле, вне всякого сомнения, вот этот проект попытки создания некой альтернативы, я бы сказал, ООН, который явно сейчас предпринимает, попытки предпринимает Запад, это проект сложный. Не факт, что он удастся. Но, по крайней мере, это хоть какой-то выход из этого тупика, который сложился на сегодняшний момент в современном мироустройстве. Ну, и в самом конце я хотел бы вас попросить объяснить два феномена или два парадокса российской действительности. Вот один связан с темой вакцинации, опять же, возвращаясь, да, вот вы говорили в самом начале о недоверии людей к власти, причем не доверяют и не хотят вакцинироваться, как правило, да, ну вот есть одна часть, как вы тоже упомянули, которая просто не верит в эффективность спутника, а есть те, которые в целом не верят либо в ковид, либо вообще в вакцинацию. И эти люди, как правило, как раз таки очень охотно верят российским пропагандистам на тему того, что в Украине орудуют бандеровцы и каратели, там, что Запад это главный враг и так далее. Вот а почему, на ваш взгляд, люди готовы верить в одно, вот эту часть людей, да, а, но при этом не готовы верить власти в вопросе вакцинации, хотя при этом, скорее всего, в целом поддерживает российскую власть нынешнюю? А здесь очень простой, на мой взгляд, очень простой ответ, как вот эти вот две прямо противоположные вещи умещаются в одной голове. Вообще, человеческая голова – это такой очень забавный сосуд, который так сказать, вмещает в себя часто прямо противоположные вещи. Здесь э, очень легко э, все это вмещается, значит, места хватает. А, значит, э, но это просто очень. На, на самом деле здесь э, выглядит это таким образом. Люди верят э, в э, российской власти в той части, когда это не касается их лично. Вот что там происходит в Украине, ну, лично обывателя, который живет где-нибудь там, я не знаю, ну, излюбленная тема, значит, Воронеж, да, вот где-нибудь там в Урюпинске, да, человек живет, вот ему совершенно наплевать, что там происходит, но он верит, легко верить Путину, когда Путин говорит о том, что, значит, там, Запад хочет нас завоевать, легко верить Путину, когда Путин говорит, что в Украине фашисты, это не требует от человека каких-то личных усилий, каких-то личных поступков. А вот когда речь идет о том, что ты пойди и значит, в свое тело впусти какой-то чип, который будет управлять тобой, Ведь это, это же на этом основана истерика во многих, во многих вот таких представителей глубинного народа, которые считают, что вакцинирование – это чипирование что, так сказать, это будет внедрен чип, и он будет управлять. Вот это другая совсем история. Но это вот Михалков, который говорит, что вакцинирование – это вот чипирование, это вот Билл Гейтс все придумал. И вообще, Билл Гейтс придумал, это, кстати говоря, и наш с вами коллега Илларионов так говорил, о том, что Билл Гейтс придумал это все для того, чтобы вырастил эту вакцину, вернее, вырастил ковид для того, чтобы создать вакцину и на этом зарабатывать. Понимаете? И это, вот это, эта история, она э, очень легко укладывается в головах. Да, вот с одной стороны мы верим Путину, когда он говорит о э, значит, фашистах в Украине. А с другой стороны мы охотно не верим Путину, когда дело касается до того, чтобы свое, так сказать, в свой организм пустить вакцину. Здесь уже другая, другая степень доверия требуется. И, и этого, это у, другой уровень доверия. И вот этого уровня доверия просто нет. Ну и второе, вот тоже прочитал буквально перед эфиром эту новость, и был слегка удивлен, а вот люди, которые все этот эксперимент проводили, эксперимент под названием «Настойка», не читали про этот, про этот эксперимент? Они были, они были еще более удивлены. Вот я сейчас расскажу вкратце, в чем там суть. Дело в том, что, ну, как-то вот у нас было принято, да, что особенно в советские времена люди любили ругать власть на кухне, особенно там, если какой то застолье там, за, за рюмкой, чего-нибудь там горячительного. И вот социологи решили провести такой эксперимент, а, отобрать несколько респондентов определенных групп, все это проходило в Москве, в баре «Новая реальность», по-моему. Вот. И в течение полутора часов им задавали сначала одни и те же вопросы, и в течение полутора часов эти Респонденты выпивали на настойки, и по мере опьянения им задавали те же самые вопросы. И было удивление социологов в том, что чем больше люди начинали пьянеть, тем больше они начали поддерживать власть. То есть, если вначале они рассуждали там какие-то критические моменты, то потом они становились более пассивными и условно приходили к выводу, ну а с другой стороны, а если не Путин, то кто? Как вы объясните этот феномен? Ну, э, на самом деле это э, очень очень забав, забавный эксперимент. Я думаю, что э, в целом это связано с тем, что снимаются тормоза, снимается критик. Вообще любой наркотик он э, понижает критичность он понижает уровень критичности. Первое, что падает, это падает уровень критичности, падает уровень, э, так сказать, объективности, восприятия, все становится родным, близким, березки, власть, Путин, все становится близким. То есть, на самом деле, я думаю, что э, для меня было бы безумно интересно, я ничего не слышал об этом эксперименте, для меня было бы безумно интересно узнать э, выборку. То есть, э, узнать выборку, и, конечно, было бы очень интересно узнать Точный перечень вопросов. Это очень интересное явление, я не еще раз говорю, было бы интересно посмотреть. Но если брать в целом, то я думаю, что если взять, у меня такая гипотеза: если взять четко разные группы, и, например, взять отдельно группу людей, которые изначально настроены ну так, более-менее лояльно по отношению к режиму, то здесь эта лояльность будет усиливаться по мере опьянения. А взять контрольную группу э, жестких критиков путинского режима, то я думаю, что здесь пойдет другой процесс. Здесь пойдет процесс э, остервенения. Э, по мере опьянения, э, я думаю, будет нарастать градус неприятия путинизма и, значит, от требования Путина в гаагу, значит, будут люди переходить к требованию Путина на кол. На кол или, так сказать, живьем сжечь. То есть, на самом деле, я просто вижу, по мере, я вижу этот процесс остервенения протеста, по крайней мере, вербального остервенения который сейчас происходит. Поэтому я думаю, что это вот э, отдельная история. Я, э, эксперимент интересный, хотелось бы его э, дальше развить. Главное, чтобы экспериментаторы сами не спились. Кстати, да, интересный момент, что изначально модератор, который задавал вопросы, изначально по, по методологии не должен был пить. И вот я читал какую-то новость, они решили в следующий раз попробовать, чтобы он тоже выпивал вместе с респондентами, что из этого получится. Вот, спасибо большое, Игорь Александрович. Спасибо большое, да, за то, что сегодня вышли с нами в эфир и поговорили о последних актуальных событиях. Удачи вам, всего доброго. Напомню, что журналист-публицист-социолог Игорь Яковенко был гостем канала «Форума Свободной России». Ну а я, Дмитрий Семенов, на этом прощаюсь с вами. До следующих выпусков.